с каждым разом, когда вы более набираетесь опыта и результата, к вам приходится больше сильные-сильные лидеры, сильные люди. Если вы новичок, вам не получится а, прям каким-то чудесным образом вовлечь очень сильных людей. Но благодаря тому, что вам необходимо найти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 и мы находили и видели, что самая теплая, самая горячая целевую аудиторию там по пяти совпадениям, можно найти практически до 20 тысяч человек. И представьте, что если вы умеете выцеплять эти 20 тысяч человек, и, и именно